здравствуйте дорогие друзья с вами розе и это ошибки новичка о чем мы сегодня поговорим меня просили записать видео о благословенных заточках но я многого не расскажу я только расскажу свое субъективное мнение об этом всем как всегда что мы знаем вот можете увидеть таблицу тут появится это шансы заточек которые я нашел э, в доступе на ю искал сотел разных блогеров заточки шанс заточек если кто-то знает может сказать шансы заточек на символы и на гигантов потому что это очень интересно по ощущениям что вы видите сейчас шанс заточек оно так и есть пустую я не тратил время кэшенберг плюс 8 340 алмазов но это очень дорого но если мы посмотрим то 24 алмаза стоит неточенный кэшенберг и вот я хочу его заточить вот я видел там методика типа три слома и Точим. То есть мы крафтим. Так, bless. мы вернемся. Сейчас мы немножко отойдем от темы. Мы крафтим тоже одноручные мечи. Нужно 4 стали. 40 стали, один меч получается. Хотя бы 8 вот таких мечей. То нам нужно сколько? Нам нужно 320. Видим, это затратно по Адене. Можно просто где-то на выбивать этих мечей. Потому что мне кажется этот способ фикции. По одной причине, потому что... В далеком бородатом детстве, я помню на C3 или на 4, или на 4 хрониках Линейджа 2, был баг заточкой, что выкидывал заточку, то есть нажимал точить, вставлял пушку и не нажимал ОК для заточки. И получается выкидывал заточку, нажимал точить. И оно показывало, заточилось или нет. Но пушка не точилась, потому что не было заточки. Блуди короче, ашный кинжал на даггера. Точно не помню название этого кинжала. Парень так заточил на плюс 9. И естественно на плюс 10 сломал. Плюс 8 33%. И дальше уже на 9 идет 10%. Естественно этот способ с тремя мечами. Сломай 3 меча, заточи на плюс 1. На плюс 9 уже не будет работать. Это только везение. Вообще, этот способ это самовнушение. Мы точим все зеленые мечи. Ну и синий меч на плюс 6. Мы точим один меч. Мы точим второй меч. Затачивается, да? Нам нужно именно три слома ждать. Именно. Этот способ подходит людям, у которых много запасов точилок и адены. Видим, достаточно плюс 7, плюс 8 хорошо точится. Потому что, ну, если я сейчас сломаю 3 подряд на 9, не факт, что на 7 заточится. Очень требовательный к точкам. То новичкам он не подходит. Он не подходит. И он не работает. Это самовнушение. Но я попробую заточить плюс 8. Вот видим, плюс 9 сломалось. То, что 10% шанс. Мы, конечно, получаем кристаллы, но очень мало. Очень мало. Миллион шестьсот адены. Нет для создания белого оружия. Сколько вам нужно адены и сколько вам нужно точек, чтобы таким способом... Вот видите, игра говорит, на третий раз можно уже точить. Но я не уверен. Ну, таким способом можно позакрывать коллекции на плюс 7, на плюс 8. К примеру, зеленые какие-то вещи, которые можно скрафтить. Игра мне говорит, плюс 3. Вот два раза ломается, на третий точим. Давайте мы послушаем игру. Так, сейчас на плюс 9 если заточится, я вставлю в колу, это будет круто. И, короче, давайте поговорим про блесс-точки, да? Парнишка задал мне вопрос, говорит, типа, Розе, расскажи про блесс-точки. Знаем, есть точки на бижутерию, на донатную, на оружие, на броню. Кучу разных точек просто, неимоверное. Так вот, мы поговорим про обычные точки, которые... Точки на оружие и точки на броню, они все одинаковые. Вот такие свитки, точат на плюс 1. Есть благословенный свиток, он такой, светленький. Значение модификации от 1 до плюс 3 может прогнуть. Но это работает до плюс 7. Под тем разговором, что я слышал, с плюс 8. Вот вопрос, э, кто-то точил, плюс 7, блеская, чтоб на 8 заходило. Напишите в комментариях. Очень интересно, очень интересно. Вот я слышал, Блеска с 8 на 9 на 10 никогда не заточит. То, что она точит только до 7. Штук 10 видосов про заточки посмотрел. И ни у одного, кто Блеска точил, с плюс 7 на 8 не зашло. То очень интересный вопрос по Блеске. Но информация стопроцентная, что с 8 на 9 на 10 блеской не заточится. Какие-то мечи в коллекцию. Там, не знаю, плюсовое сопротивление урона, э, уменьше, э, увеличение урона босса, мне, я на боссов не хожу. Подходит, подходит, вообще подходит. Начинаем точить. У меня на эксперименты ушло уже 130 точек, но это многовастенько так-то. Два раза слом, третий точим, правильно? Но игра мне говорит, ты можешь точить, пофиг, просто пофиг. Э, ты просто лайки Так, два... И то чем плюс 7. ⁇⁇ что, что я говорил? Что? Что я говорил? Лакемен, естественно, это я. Так, 2. 3. Подожди на 7. Не, ну конечно, скажите, не заточится. Потому что... Потому что... Потому что надо было с 6 на 7. Покупаем еще. Так, давайте сразу вточим на 6, чтобы он был. Мы экспериментируем как бы. Во, во, вот этот момент, вот оно, вот оно. Да ну нафиг, я не хочу. Нет, ну, что это такое? это такое? Ребята, у меня, я еще раз попробовал, у меня ничего просто не вышло. Также 3 сломал, на 7 точил, не точится. Ну, в чем дело я не понимаю, мне не везет. Да. Кому-то везет, кому-то нет. Можете верить, там, я знаю, люди там в землю плоскую верят. В Украине у нацистов верят, я понимаю. Это ваше дело. Верить всякую чушь. Но, вы сами видите, мне не везет. Десятому человеку везет, он записал видео. Вот, смотрите, схема рабочая, она хорошая. По-любому всем так советую делать. Вот видите, мне повезло, значит и вам повезет по-любому. Никогда не вру, потому что метод рабочий. Не надо отчаиваться, давайте лучше покрутим алхимочку. Все знают, наверное, да, что плюс шестые ботинки, они считаются в алхимии как уже не с безопасной точкой. То есть есть вещи, которые точатся на небезопаску 4, а эти на 6 безопаской. И получается, что эти считаются в алхимии как небезопасная точка, И эти, вот видим сапоги, 31 алмаз стоит то, что... Ценится больше, чем обычная синька. Потому что синька сейчас опустилась в районе 20 алмазов. Ее цена настоящая. Ну конечно, если она в коллекцию не идет, эта синька. Но в целом, там где бота фермы стоят, та синька по 20 алмазов стоит. Так, сейчас я найду что-то интересное. Вернемся через одну минуту. А этот в коллекцию идет. Этот в коллекцию никуда не идет. Или седьмой, или девятый. Только седьмой стоит. А седьмых нет. По 20 алмазов. Должны выпадать вот эти вещи. Я не думаю, что вот это выпадет. Но я хочу, чтобы вот это выпало. Удача. О, моя удача. Просто, ну... Моя удача. Просто молот в никуда. Который никому нафиг не нужен. Кто-то его покупал. Просто моя удача. Я свою удачу ненавижу. Так, мы это не будем записывать. Так, а мы попробуем его вточить на 9. Давай, давай. Самайн и самайн. Самайн, самайн. Где не везет, там и повезет. <coughs> Слушайте, я попробую за девятьсот. Если за девятьсот пойдет, то... И хорошо. Не пойдет, ставлю в коллекцию или выкину просто. Lineage 2 мобайл он такой, он иногда дает, в основном он забирает. С вами был Розе, всем до новых встреч, еще увидимся.